Друзья, привет! Новый день, 25 июля, наконец-таки оно пришло. Оно. День зарубы. Сейчас у нас обед, уже ближе к вечеру, 5.21. И, казалось бы, я должен восстанавливаться, но в этот день, именно в этот день я упорол шею. Я не знаю, как такое вообще могло произойти, я просто проснулся утром и понимаю, что я не могу повернуть голову налево. То есть, как бы, тихонечко так могу, но она дико начинает болеть право вроде нормально, а налево жесть. Не повернуть, короче, ни вот такому стиле не могу сделать, это очень обидно, потому что заруба все-таки надо быть максимально готовым, установленным. Но еще и, похоже, начинает болеть горло. Это жесть как нехорошо. Так что состояние перед зарубой оцениваю физически. Примерно процентов на 75-80 по ощущениям. Может быть, ну где-то так, да. И психологическая процентов 130. Где-то так. Да, 130 будем компенсировать, чтобы в сумме-то было все 200. Сейчас то отправляюсь на работу, потому что у меня еще должны быть клиенты. Сама заруба будет 9.30 вечера. Приблизительно. Но, скорее всего, еще попозже, пока решатся вот эти организационные моменты и, и все такое. Поэтому я еще успею поработать. Сегодня надо и будет еще начать монтировать видео выливать на канал. И хочу сказать огромное спасибо вам, ребят, за активность, за то, что... Пишите комментарии, за то, за то что ставите лайки и подписывайтесь на канал. У нас уже 561 человек, это безумно круто, канал растет, Набираем, набираем, набираем обороты. И скоро будет видео ответ на вопросы. Надо просто выбрать время, встать с камерой, найти какой-нибудь годный фон и все это сделать. Также... 3000 подписчиков на инстаграме, мы уже почти набрали, там финишная прямая буквально 30-20 подписчиков осталось, я думаю очень скоро мы наберем и все будет классно, так что такой вот видок, я не помню показывал, не показывал, как это все выглядит, пока живу все так же на Братиславской в хостеле, будем с Пашей и Бабичем снимать отдельно День из жизни и видите уже на его канале как это сейчас все происходит перед зарубой по питанию я решил немножечко изменить вместо творога я купил сыр потому что он оказался дешевле это было великолепно потому что я в принципе обожаю сыр и перемешал его с чечевицей и рисом то есть у меня было примерно 200 грамм чечевицы я добавил до 100 грамм риса все это дело сварил вместе перемешал и накинул туда сыра так порезал кубиками он расплавился и превратил всю эту такую довольно э, мутную твердую массу но эта масса довольно вкусная получилась как без соли без всего без приправы но сыр сделал свое дело поэтому у меня два тазика с чечевичкой первый я уже съел второй остался на послерабочее время также купил курочки и яичнику. Такие вот дела. Перед зарубой съем как раз-таки чечевички с рисом и сыром. Заряжусь энергии Я боюсь, а классно сейчас отправляемся на работу. И дальше, не знаю, когда встречу, запишу следующий фрагментик. Так, ладно, я при порядке на тураха, здесь сумка с вещами, надвигаемся в зал Road to Dream прям в зарубе, в 8-16 время, я немного опаздываю, потому что сегодня задержался на работе, и меня в хлам вырубает. Я очень хочу спать, Мне начинает болеть голова и горло. Это вообще не состояние, я не знаю, но что-то пошло не так. Как бы, блин, я забыл, как это называется, это закон подлости, вот, закон подлости. Поэтому я надеюсь, что сейчас я успею поспать в метро и в автобусе хотя бы там 20-30 минут. Но я надеюсь, что это мне поможет. Уже темнеет почти 9 часов, я опять безумно хочу спать И в метро. Сначала проехал по салатовой ветке, потом на фиолетовую. Сейчас уже финал, финалочка, автобус. Надо на 850, надеюсь, он придет быстро. И вот эта вот атмосфера вечерне-ночная, она еще больше нагоняет в сон. Так что надо срочно что-нибудь думать, чтобы взбодриться. ибо это безумно важная заруба, я просто обязан там выиграть. позади меня, у нас уже жесть какой вечер. Mm -hmm. Ну, кстати, красота. Реально красота. Посмотрите. У них в зале уже вовсю заруба. Я смотрю историю, и сегодня будет не только заруба моя с Артуром, но еще и заруба подопечных Паши с Осою, Также Паша немного зарубается с Саней веганом. Поэтому меня уже там давным-давно ждут время. 9.22. В принципе, мы договорились на 9.30, поэтому я вроде бы как успеваю. И это будет четко. Я придумал способ. Как взбодриться. Его <с> протестируем прямо в зале. Вау, ребят, там уже движ. Уже движ. Кто-то крутит байк, кто-то подтягивается. Улан красной футболки, походу, меня запалил. Короче заряд под бы здесь особая атмосфера, люди встретили просто топово потрясающих нас 7-16. это почти, мы любим число, где Ты, ты успел. Успел, а? Давай, давай, давай, чуть быстрее темп дали, вот стоит дыхание надо. <музыка> <музыка> <музыка> What? <laughs> Это, 8, это нужно 3. 48, 48. итак, ребят, я уже нахожусь в хостеле время, время 2.07 ночи я просто в хлам убитый и знаете что? моя шея, она чувствует себя лучше после зарубы, чем до зарубы я, к сожалению, не могу оглашать результаты поэтому, кто выиграл все это будет у Паши на канале но могу сказать одно это было максимально зрелищно и это была действительно битва, мясо и уничтожение, все болит, и я думал то, что не откинуть в конце. Сразу пошел на байк, потому что у меня уже был опыт зарубы комплекса, когда мы делали 6 минут, те, кто видел Паши на канале, меня поймут, там просто дичь было нереально, я полтора часа просто валялся, почти два часа на полу, меня тошнило, там голова кружилась, это жесть. Вот то же самое было приблизительно в конце нашей зарубы. Но я сразу сел на байк, 8 минут покрутил, уже как-то более-менее начал отходить, голова еще болит. Горло, я думаю, вы слышите. Но будем лечиться, будем восстанавливаться. Мой план – все или ничего, три В силе, все в работе. Над ним будем трудиться еще, насколько это возможно, долго. И поэтому могу сказать только одно, ребят, верьте в себя и тяжелая работа окупается. Всего лишь три месяца назад, даже два месяца назад, я был у себя в Ульяновске. Я следил за всеми этими зарубами на ютубе, смотрел через экран, через свой ноутбук, который постоянно лагает, не может выяснить даже качество 360 пи, иначе больше он просто оттрубится и уйдет по братцам. И сейчас я сам участвую во всех этих движухах. Блин, это непередаваемо, просто непередаваемо, потому что Главное верить, работать, мечтать о великом. И повторюсь, работать. Действительно, работать, работать, работать, работать, как никто другой, быть одержим. Одержимость – это именно то, что помогает мне, когда многие люди задают мне вопрос, как я вообще так набрал в мышечной массе, типа 17 лет, показатель, там все такое, ребят. Одержимость. Когда я пришел только в зал, я был безумно одержим, и сейчас это выливается в... Вот как раз таки в тот самый результат, в те самые достижения, в эмоции и что придет в будущем, это просто настолько будет много всего. Поэтому оставайтесь со мной на моем канале. Кто еще не подписан, обязательно это сделайте, поставьте колокольчик для того, чтобы приходили уведомления о новых роликах. Ставь лайк, если понравилось. И если ждешь зарупа, она выйдет у вас на канале. Напоминаю, в рамках проекта. И.. Напомню, у меня есть цель. До моего дня рождения, 17 сентября, 5000 подписчиков на моем ютюбе и на моем инстаграме. Поэтому важен каждый, прям каждый, каждый, каждый. Вот Ты сейчас смотришь, не подписан, обязательно нажми на кнопочку и подпишись. Потому что это жесткая цель, и мы ее обязательно должны достичь. Работаем, ребят. Увидимся в следующих видео. Спокойной ночи, главный инсайт. Тяжелая работа окупается.